Теперь альтернативная задача. Хочу выяснить, зависит ли мнение пользователей о фильме от рейтинга критиков. В задачи фигурируют те же самые две переменные – рейтинг критиков и пользовательский рейтинг. Но из формулировки понятно, что одна переменная зависимая – это пользовательский рейтинг, а вторая – та, которая оказывает влияние. И технически вы увидите, что она группирующая. Это переменная – рейтинг критиков, которая создает… Группы создает подвыборки на основе всей выборки. Какие методы подойдут для решения этой задачи? Обратимся к шпаргалке. Первый ориентир. Одна переменная группирующая, другая зависимая. Поэтому либо дисперсионный анализ и опционально студенческий тест и пост-хок критерии, или непараметрический аналог, то есть дисперсионный анализ Краскла-Воллиса и факультативно критерии Вилкоксона-Мануидне. Если пройдемся по ориентирам 2.1-2.3, то станет понятно, что и эти методы, и эти методы здесь применимы. Почему? Как я показал в первом видео, обе исследуемые переменные относятся к интервальным, но при этом одна из них смещена, выборка при этом большая, поэтому подходит и более простая, но сопряженная с некоторым риском тактика дисперсионный анализ плюс студентство. Тест, и более консервативная, реже применяемая тактика – непараметрические аналоги. Первым применю более популярный вариант – дисперсионный анализ. Это популярный и универсальный вариант. Дисперсионному анализу почти все равно, сколько категорий в группирующей переменной. Напомню, что группирующие переменные в поставленной мной задаче – это рейтинг критиков, потому что в задаче предполагается, что пользовательский рейтинг зависит вот рейтинга критиков. Ну, условно. Человек думает, что он посмотрит, смотрит на рейтинг критиков, принимает решение, смотрит и выставляет свой рейтинг. В этом гипотеза. Итак, группирующие перемены 10 категорий. Применяю дисперсионный анализ. Analyze, compare means, one way anova. Зависимые переменная идет в dependent list. Зависимая это пользовательский рейтинг. Группирующий это фактор. Рейтинг критиков. Учитывая, что дисперсионный анализ – лучше работает в ситуации гомоскедостичности, подстрахуюсь и выберу альтернативные метрики на случай достичности, а также произведу проверку этой самой достичности. Вот альтернативные метрики. Вот тест достичности Запускаю. Первая таблица в выдаче – это тест на гетероскедостичность. Гетероскедостиенность подтвердилась. Как я это узнал? Нулевая гипотеза здесь состоит в том, что групповые дисперсии в генеральных совокупностях равны. Что такое групповые дисперсии? Визуализируем их. Нажимаю Graphs, Chat Builder, нажимаю OK. Слева снизу выбираю Scatter Dot, переношу левый верхний квадратик наверх. На ось X ставлю группирующую переменную, то есть рейтинг критиков. На Y пользовательский рейтинг. Это зависимые переменные. Справа выбираю опцию mean, то есть среднее значение. Эта опция доступна только если у вас зависимая переменная помечено как scale. Если не помечено, надо ее пометить как scale. Также ставлю галочку display error bars и выбираю standard deviation. Поставлю единицу, хотя можно и не единицу. Просто будут другие длины отростков, но пропорции сохранятся. Поставлю один. Apply. Окей. Okay. Отростки – это дисперсии, групповые дисперсии. Ну, или что? То же самое, почти стандартное отклонение. Вот первая группа. Это группа фильмов, получивших от критиков рейтинг 1. Здесь единичка должна стоять. Для таких фильмов в среднем пользователи поставили около 4,5%. Но есть пользователи, которые поставили ниже трех с половиной, есть пользователи, которые поставили около 6. Еще раз, эти отростки характеризуют стандартное отклонение для первой группы. Здесь отростки чуть короче, мне так кажется, визуально. Но чтобы было совсем наглядно, перейдем сразу к последней группе. Группа фильмов, получивших от критиков 10 баллов. 10 из 10. Здесь отростки самые короткие значит в этой группе фильмов пользователи были наиболее единодушны в среднем они поставили 8 баллов но были пользователи которые почти 9 поставили и были пользователи, которые ну, около семи с половиной поставили и промежуточные значения тоже конечно имеют место быть мне кажется что вот этот отросток в два раза короче чем вот этот отросток то есть стандартное отклонение и дисперсии для этих двух групп, по крайней мере, не равны. Критерий левиня критерий гомоскедастичности, имеет нулевую гипотезу, что все групповые дисперсии равны между собой. Сигнификанс меньше 0,05. Значит, с уверенностью 95% эта нулевая гипотеза не принята. Значит, ситуация гетероскедастична. Значит, лучше смотреть не на АНОВУ, хотя на самом деле часто все равно смотрят на АНОВУ. Но, строго говоря, если ситуация гетероскедастична, лучше смотреть на альтернативные робастные метрики. Это тест Уэлча и тест Брауна-Форсайта. Они робастные, то есть устойчивы к гетероскедастичности. Оба эти теста показывают, показывают что significance меньше 0,05. А какие здесь нулевые гипотезы? что математические ожидания для каждой группы одни и те же. Возвращаемся к графику. Вот это математические ожидания, а точнее их выборочные аналоги. Мы же с выборкой работаем. У меня нет генеральной совокупности. Я здесь не рассматриваю все фильмы, когда-либо когда выпущенные в прокат. Так вот, нулевая гипотеза состоит в том, что все эти кружочки находятся на одной горизонтальной линии, то есть равны между собой. По графику видно, что это не так, и метрики Уэлча и Брауна Форсайта подтверждают, что это не так. Как минимум две группы имеют средние неравные между собой. Впрочем, Ионова дает тот же самый результат, Significance меньше 500 с уверенностью 95%. Ионова тоже говорит о неравенстве математических ожиданий для 10 групп, для 10 имеющихся групп. Маленькая ремарка для лучшего понимания работы АНОВЫ. Если бы кружочки действительно расположились на одной горизонтальной линии, то отростки стали бы гораздо больше. Почему? Посмотрим на табличку АНОВЫ. Суммарная вариация Y. Y – это пользовательский рейтинг. 5695. Это величина без единиц. Нет у нее единиц. Просто 5695. Причем, если разделить эту величину на число наблюдений минус 1, то мы получим дисперсию y. Так вот, сам по себе y имеет вариацию 5695. И эта вариация расходится в двух направлениях. На разницу между средними 2201 это вариация между средними. Если бы они держали на горизонтальной линии, то вариация между ними не было бы. Тут был бы ноль И второе направление. Это отростки. Это суммарная длина отростков. Если бы здесь был ноль, то сюда бы ушла вся вариация у, здесь стоял бы 5695. И наоборот, если бы вся исходная вариация ушла бы в расхождение между средними, то есть амплитуда между средними была бы очень велика, тогда отростки стремились бы к нулю. И вот эта последняя ситуация характеризовалась бы максимально возможной связью между группирующей переменной и зависимой, то есть между рейтингом критиков и пользовательским рейтингом. Если бы здесь стояло 0, а здесь стояло бы число 5695. Это была бы стопроцентная связь. В нашем случае она не стопроцентная, но и не слабая. А значимая связь. И по графику видно, что связь вполне выражена причем она не просто выражена, она линейно выражена. Групповые средние примерно легли напрямую прямую восходящую линию, то есть чем выше критики оценили фильм, тем выше и пользовательский рейтинг у этого фильма. В группе с низкими оценками от критиков низкие оценки от пользователей. В группе с максимальными оценками от критиков максимальные оценки от пользователей. В промежуточных промежуточные. Давайте найдем на графике две группы с наиболее близкими по y значениями. Мне кажется, это пятая и шестая группа. На основе дисперсионного анализа я выяснил, что связь есть, и в целом математические ожидания для групп не равны между собой. Более того, по графику я вижу, что они выстраиваются в восходящую линию. Но я хочу детализировать свое знание об этой закономерности и хочу узнать, Различаются ли ожидания для пятой и шестой группы. Как это сделать? Это можно сделать двумя путями. Либо применить «Students T-Test» для независимых выборок, двух независимых выборок. Либо применить «Post-Hoc» тесты. Сделаем и то, и другое. Сначала применим «Students T-Test» для независимых выборок. Что значит «независимые выборки»? На самом деле, я бы сказал, что это независимые подвыборки. Берется группа фильмов, оцененных критиками на пятерку. Это одна подвыборка. И берется группа фильмов, оцененных критиками на шестерку. Это вторая подгруппа. Они никак не связаны. Независимые подвыборки. Analyze, Compare Means, Independent Samples, T-Test. Группирующие переменные. зависимые переменные. Пользовательский рейтинг, группирующие переменные, рейтинг критиков. Причем надо указать, какие конкретно группы интересуют. Первая группа – это та, которая номер пять, и вторая – та, которая номер шесть. Проверим. Я думаю, что есть статистически значимая разница между средними для одной и второй групп. Средний пользовательский рейтинг для пятой группы 6,45, для шестой группы – 675. Узнаем, есть ли статистически значимая разница. Таблица Independent Samples Test. Сначала, вот здесь, снова применяется критерий Левине. Происходит проверка, равны ли групповые дисперсии, то есть равны ли отростки для этих двух точек. Визуально они очень похожи, но строго математически, с уверенностью 95%, они не равны, потому что здесь... Сигнификанс 20 это меньше чем пять сотых. Если дисперсии не равны, то смотрим в нижнюю строчку таблицы и двигаемся направо. Разница между двумя средними минус двадцать девять сотых. Эта разница является значимой. С уверенностью 95%. пять меньше 5 сотых. Нулевая гипотеза. Не принимается. Нулевая гипотеза состоит в том, что математические ожидания для этих двух групп равны. Не приняли нулевую гипотезу. Значит, делаем вывод, что не равны математические ожидания. Что вот эта разница значима. Что вот эта средняя отстает от этой средней. Значимо. Промежуточный итог. Критерий студента для независимых выборок или, я бы сказал, подвыборок. Позволяет сравнить две группы. Он может применяться как сам по себе, если у вас изначально две группы сравниваются, так и дополнением и уточнением результатов дисперсионного анализа, когда в дисперсионном анализе участвует много групп, больше двух. Второй вариант, как можно уточнить результаты дисперсионного анализа, это применить пост-хок-тесты, как я уже и анонсировал. Analyze compare-means, и внутри one on есть кнопочка пост-хок. И здесь очень много вариантов. Варианты различаются прежде всего тем, что одни применяются для ситуации гомоскедастичности, то есть когда групповые дисперсии равны, а нижняя группа применяется, когда ситуация гетероскедастичности, то есть групповые дисперсии не равны. Ну и в нижней группе 4 критерия. Какой выбрать? Можно, конечно, все четыре запустить, но вы увидите, таблицы с выдачей огромные. Поэтому лучше выбрать один. Тем более, что, как правило, все четыре дают одинаковые результаты. Снова обратимся к шпаргалке. В этот раз шпаргалка есть на моем сайте. В Яндексе ввожу запрос сравнения средних ротмистров». И первая же выдача, по крайней мере, у меня вот Страница, сравнения средних, и внизу находится шпаргалка. Можно прочесть весь этот текст, можно просто посмотреть на схему справа. Ситуации гетероскедастичны, то есть групповые дисперсии, генеральной совокупности не равны. Равны ли объемы групп, 10 групп? Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся немножко назад. К тому моменту, когда речь шла об описательной статистике. Я не могу прокручивать файл output, а пока открыто это окно, поэтому я его закрываю, прокручиваю наверх. Группирующие переменные — это рейтинг критиков. 10 столбцов, 10 групп. Частоты в этих группах сильно не равны. Возвращаясь к шпаргалке. Не равны объему групп. Значит, выбираю вариант GamesHole. Analyze, CompareMemes. One way, Nova, on Posthoc, Games whole. Continue. Окей. Okay. Прокручиваю в области навигации, нахожу последний лог, вижу таблицы дисперсионного анализа, они такие же, как уже были. Интересует последняя таблица, она очень большая, Multiple Comparisons. Чтобы было проще в ориентироваться, копирую ее Ctrl-C или правой кнопкой мыши, копия. И вставляю в Excelевский файл. Ставил таблицу. По первому столбцу. Ищу через Ctrl-F. Пятое значение. Я его уже выделил желтым. Пятая группа сравнивается со всеми остальными группами попарно. Меня интересует сравнение с шестой группой. Средняя разница между пятой и шестой группами уже знакомые минус 0.29. Значима ли эта разница? Да, значима. С 95% уверенностью гипотеза о том, что мат ожидания в пятой и в шестой группах равны, не принимается. И делается вывод о том, что не равны мат ожидания в пятой группе. Фильмы имеют более низкий пользовательский рейтинг, чем в шестой группе. Подводя промежуточный итог. После проведения дисперсионного анализа я сравнил две центральные группы, пятую и шестую. Сделал это сначала в тест для независимых выборок-подвыборок. И получил, что есть разница значимая, статистически значимая. И как альтернативный заход запустил дисперсионный анализ с постхоками. Выбрал... Подходящий пост-хок-критерий, который дал тот же самый результат. Разница пользовательских рейтингов в пятой и в шестой группе фильмов статистически значима. В следующем видео я решу ту же самую задачу выяснить зависимость пользовательских оценок от рейтинга, выставленного критиками фильму, но сделаю это при помощи более консервативного подхода а именно непараметрических методов дисперсионного анализа Краского Уоллеса и критерия уилкоксона коксона